здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ученый-агроном ломонос петр сегодня мы поговорим о хрене почему хрен заслуживает внимания потому что во-первых хрен применяется как при засолки овощей также это самые многие применяются в пищу добавка ко многим блюдам и мясным блюдам и рыбным блюдам можно добавлять также хрен также можно делать с ним различные салаты и эта культура имеет различные целебные свойства, о чем мы с вами и поговорим. Ну, во-первых, самое, ну, самое ближайшее, что мы будем познакомиться, это обычный хрен. Обычный хрен, который растет в наших, в наших огородах. Вот. Ну, еще сразу попутно, для того, чтобы уже вас полностью, как бы, сориентировать. Значит, на Дальнем Востоке встречается э, еще один вид хрена, который называется хрен луговой. Он отличается более сизыми и более мелкими листьями. Э, вот, чтобы вы представляли, что такое настоящий хрен. Их существует, видите, только два вида. Хрена. Ну, с э, э, чем интересен нам хрен? Он интересен нам тем, что дает корни. Вот такие показывают корни, красивые, красивые, красивые корни у него растут, э, такие разветвленные. И вот эти корни будут, будут использоваться как пищу, так также их можно использовать и с медицинскими целями. Почему? Потому что эти вот корни хрена, они очень богаты различными минералами. Это в частности и, каль, и калий, и кальций, и магний, и железо, и медь. в нем также есть горчич, горчичное масло. Вот это горчичное масло и придает нам тот вкус, который мы знаем, как острый запах хрена. Это горчичное масло в сочетании с другими как бы эфирными маслами которая также содержится в нашем хрене. Вот. А вот листья являются источником витамина С. Витамина С очень много в листьях, поэтому листья могут использоваться как в самостоятельном виде в виде салатов, так и широко используют и при засолке. Почему при засолке? Потому что добавляя листья хрена при засолке, мы как бы насыщаем витаминами наш рассол насыщаем витамины наш рассол и наши овощи, те же огурцы, те же помидоры становятся более вкусными и более полезными. Они как бы более насыщены витаминами. Так что помните об этом. Ну хрен как бы вырастить легко и, и нетрудно на любом участке. Почему вы, э, нетрудно вырастить? Потому что копая осенью, мы видим толстое, толстое корневища и видим маленькие корни. Так вот, если эти корни тоньше карандаша, вот например, как на этом экземпляре, Значит, эти корни мы будем использовать только на посадку. Такая вот толщина. Значит, длина черенка э, такого хрена для посадки корня, составляет, по моему опыту, 17-20 сантиметров. В многих, конечно, руководствах можно встретить, что рекомендуют корень чернок, корневой до, до 30 сантиметров. Но я не советую, потому что чем длиннее вы будете садить вот этот кусок корня в землю для размножения, тем больше вероятность, что вы его целиком не выкопаете. Не выкопаете из земли. И Соответственно, кусок хрена останется там, и он станет давать почки и будет прорастать. Потому что э, ученые про, уже ну, раскопали, посмотрели, корни хрена проникают на глубину до двух метров. Вот почему на многих огородах как бы хрен копают в верхнюю часть, а он из земли все прот и прот, и потом не знают, как с ним бороться. Но об этом чуть позже расскажу. Но выкапывая хрен, мы сразу будем отбирать осадочный материал. Я же говорю, 17-20 см. Так вот, тоже очень интересный такой ну, опыт, и вы возьмите его на, на вооружение. Когда э, будем хрен брать для размножения, ну, пока, значит, мы будем срезать все, вот из этого корня, все э, тонкие толщиной карандаш черенки. Но, для того, чтобы потом их не перепутать при посадке, а это легко сделать, значит, мы будем делать так. Верхний срез мы делаем промой, Корня отрезали прямо, а нижний срез мы будем делать косой, на, на, на, на, наиск, наискосок. Сделаем наискосок, значит, мы уже никогда ну, не перепутаем, где у нас вверх, где у нас вниз. Потому что бывают же вот корни, например, э, очень э, одинаковой толщины, вот такой вот корешок, есть, примерно одинаковой толщины. На таком корешке, конечно, это самое, потом определить, где вниз будет очень сложно ну, далее. Как правильно посадить хрен? Потому что хрен у нас семян не дает, а весьми корнями. Значит, правильно садить хрен показывает. Вот у нас корневой черенок для посадки готовый. Верхний срез промой, как мы сделали, нижний, нижний срез косой. Так вот, смотрите, самое интересное. Для того, чтобы у вас корни был ровный, красивый, без рассветлений, мы необходимо с ним делать одну операцию. Операция заключается, заключается в следующем. Мы берем перчаточку. Вот, и протираем корневище, чтобы не было этих корней. Оставляем только небольшой кусочек 2 см сверху и где-то 2 см снизу. Мы протерли, протерли, протерли корневище, значит наш хрен уже будет расти нас промой, красивый. Сверху будут поч, почки, которые будут прорастать, спящие тут есть почки на нем. А снизу будет расти корни. Наш корни будут не расти ширину, не будет вот, так, вот, так, вот такого типа, вещь в, корня, в корнях. Вот. А он будет наш красивый, ровный, толст, толстый корешок. Значит, понятно. Ну, есть какие подсказки? Есть подсказки. Для того, чтобы, если у вас хрен начнет хорошо, значит, тут часто возникают проблемы, как от него избавиться. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте поговорим вот о чем. Как сделать так, чтобы хрен не засорал участок? Для того, чтобы не засорал участок, мы эти корневища копаем ежегодно. Садим такое корневище, и осенью, садим, неважно, осенью, весной, и копаем ежегодно. Ежегодно. Копая ежегодно, мы не оставляем кусочков корней в почве, соответственно, наш хрен не, не будет засорать нашу почву. Запомина, запоминайте. Вот. Высаживаем корневища, значит, э, таким вертикально ставим, э, и чтобы с той земли было 2-3 сантиметра над, над, над поверхностью. Делается просто. Копаем траншеечку и к одной стороне выставляем эти корешочки. Расстояние между корешочками 25-30 сантиметров. Это вполне достаточно, чтобы наш хрен рос. Посадили, засыпали землей. Ну, если есть перегной, очень полезно добавить перегной. От этого корни станут более крупными урожай, соответственно, повыс, повыс, повысится. Вот. Ну и также он любит рыхление. На следующий год мы начинаем рых, рыхлить. Рыхлим почву хорошенько. Можем даже окучить хрен, как подо... когда он уже отрастет, поднимутся у вверх, мы можем его окучить как картофель. Это будет, опять же, способствовать тому, что наш хрен не будет углубляться в почву. А наоборот, засыпанный, он будет, корни будут нарастать кверху. Вот такой маленький нюансик, полезная учесть. Полез, полез, Значит, подкармливать хрен также можно, любыми сложными, органическими, минеральными удобрениями, любыми удобрениями можете подкормить. Это пойдет тоже только на пользу, на повышение толщины корня. Корни выкапываем, ну и, соответственно, опять же процесс повторяется. Что-то оставляем для своих целей, то ли лечебных, то ли на питание, что-то опять высаживаем в почву. Это просто обычная технология. Если у вас уже хрен растет давно, и вы хотите избавиться от хрена, значит, знайте, что существует масса способов. Масса способов, в чем, в чем они заключаются? Ну, кто-то берет, откапывает, откапывает землю, и срезает верхушечку. Верхушечку корня как бы срезает, ниже вот этих листьев срезает верхушечку корня и просто-напросто присаливает. Ложи слой соли, сколько там возможно, 3 миллиметра, 5 мм, положи слой соли. Значит, соль съедает корни, и хрен как бы со временем погибает. Ну, кто кому же надо, не так важно, чтобы, ну, где-то часто там травы растут, все, там не важно, можно принимать химию. Та же самая обработка раундапом, обработка торнадо, другими такими препаратами, которые общеистребляющие, истребляющие, опять же истребит ваш хрен. Но знаете, что значит, что там тогда культурные растения как минимум года 3-4 не должны расти. То есть то, что вы будете утраблять в пищу, особенно корнеплоды, они не должны выращиваться, потому что химия есть химия. Для своих целей вы обезопасите. Так вот можно избавиться от хрена. Вы уже знаете, как избавиться, как... Ну, как им лечиться, как уже, да, теперь посмотрим, как лечиться хреном. Значит, хрен как бы давно применяется в лечении. Почему? Его антимикробные свойства есть. Вот поэтому, если вы натираете корень хрена, эфирные масла улетучиваются, значит, ваши очищают, ваш, и нос очищают, и глазки ваши очищают уже от инфекции. Любая инфекция за счет этих летучих эфирных масел погибает. Э, применять из лечебной целей мы хрены, что для чего, как применяют хрен? Берут хрен, вот. И эту кашицу смазывают больные суставы. Смазывают больные суставы, они очень хорошо согревают, иначе как бы э, радикулиты различные, перестают мучают, уже как бы человека на, на, ну, не мучают. Далее, могут быть пигментные пятна. Так вот, пигментные пятна держатся тоже он просто. Кашится корней хрена, накладывается, забин, забинтовывается, э, держится в черепе полчаса, э, буквально неделя, и ваши ручки станут белыми, чистыми, без э, пигментных пятен. Также их применяют либо введение веснушек делать маски веснушки также исчезают это в лечебном ну вот хрен широко применяется в питании в питании его, значит, можно сделать салатик стертого хрена, с с помидорами, с зеленью, заправленным оливковым маслом, это очень прекрасная подпитка для организма. Это подпитка как витаминами, так точно так же, он оказывает положительное влияние на желчные пути, на печень. Поэтому здесь вот лечебное действие хрена тоже проявляется. И самое главное по хрену, знаете, что хрен богат витаминами, минералами. Он как витами... Витаминозное растение очень полезен, э, особенно там декабрь, январь, э, холодные месяцы года, когда у нас авитаминоз, когда мы испытываем достаток витаминов в организме. Вот хрен нам поможет, он идет в пользу. Ну и, конечно, как готовится, как готовится хрен. У нас Одни хрен любят закрашенный со, со свеклой, кому-то нравится хрен белый. Вот. Ну, сама технология очень простая. Я уже много лет как бы выращиваю это растение, и вот поделюсь с вами своим самым простым рецептом хрена. Ну, во-первых, опять же, несколько таких вот новых как бы, замечаний. Как сейчас модно выражаться лайфхаки. Лайфхаки в чем? Значит, если вы драли хрен, значит, я делают при открытом окне, где-то на улице держу, потому что эфирные масла сильно раздражают э, глаза. И вы плачете. Для того, чтобы это избежать, делается все очень просто. Я беру конь хрена, отмываю, очищаю от корешков нарезаю полосками. Полосками примерно сантиметра толщиной. И вот эти полоски так вдоль длину режу и замораживаю. Ложу в сутки в морозилке они прекрасно замерзают. Далее электрическая, электрическая мясорубка, забрасываете эти корни, и они хорошо ну, раскручиваются, измельчаются до кашицы, и в то же время уже они не выделяют эфирных масел. То есть вы уже не плачете. Это один лайфхак. А вот следующий лайфхак что для того, чтобы корни имели ну, такие были мягкие, такие душистые, все, их надо заливать кипятком, не холодной водой, а кипятком. Именно кипяток размягчает. Ну я, что пошел еще дальше. наш я беру вару свеклу, столовую. Я того, чтобы получить закрашенный хрен. И вот этот рассол со свеклы, то есть что получилось, эта вода при варке, сливаю. На один литр этой воды я беру столовую ложку сахара. Столовую ложку соли и столовую ложку уксуса. Вот. Если вы любите хрен более острый, значит уксуса убавьте. Возьмите пол ложки, возьмите чайную, чайную ложку. Если вам, вам не нравится запах хрена за резкостью, значит количество уксуса добавьте. Две ложки уксуса на литр, на литр этого трассола сделают чудеса. Ваш хрен можно будет есть ложками буквально как... Плод помидор или огурец. Вот зна, знаете это. Ну и вот далее, что делаю? Мерзлый хрен, сразу же, уже рассол приготовлен к тому времени, когда хрен уже, ну, уже содранный, пропущенный пропущен через мясорубку. Беру, заливаю кипятком. Заливаю кипятком, я эту кастрюлю закрываю крышкой. Полчаса, вот, все это разбухает, хрен становится мягкий, ароматный, очень насыщ, насыщенного цвета и очень вкусный. Попробуйте, вам понравится и используйте в зимнее время, чтобы восполнить недостаток витаминов в организме. Вам здоровья и приятного аппетита. До свидания.